Уважаемые дамы и господа, мы сейчас проводим переговоры по очень важным и серьезным вопросам, связанным с отношениями между Россией и Нимером. I think these discussions have marked a major milestone in relationships and uh, I think the two of us have acquired a habit of straight talking which allows мы серьезно обсудили отношения между Россией и нато мы говорили честно крайне и прямо и это означает, что наши отношения будут продолжаться и развиваться. Недавние трагичные события и События жестокие, которые произошли в Соединенных Штатах, Штатах еще раз подтвердили, что гораздо большее на сегодняшний день объединяет Россию и НАТО. И от имени НАТО и всех союзников по НАТО я хочу выразить искреннюю благодарность России за ту быструю, спонтанную и искреннюю реакцию, которая последовала в ответ на жестокий акт, террористический акт, который был совершен в Соединенных Штатах of the democratic world at a time when they, their safety has become overshadowed uh, by international terrorism and its tentacles. For some 40 years NATO and Russia sat and glowed at each other. В течение years we we tiptoed around each other uh, but now I believe that we are enter, entering an era where substantial and practical cooperation is going to build a сторону друг друга, но в последнее время мы поняли, что нас больше объединяет, чем разъединяет, и нам многое есть, что сделать совместно. Россия является a, a special and a major partner of NATO. And in the NATO-Russia permanent joint council, we have already established a very considerable которые of cooperation on subjects and areas that would have been only a few years ago. Россия имеет статус особого партнерства с НАТО. И в рамках совместного постоянного совета России и НАТО мы наметили целый круг широких и глубоких вопросов, подлежащих обсуждению, вопросов, которые еще некоторое время назад не были бы мыслимы как подлежащие обсуждению между нами. Uh, to deal with the terrorist challenge which faces all of us equally ряд вопросов для нашего дальнейшего сотрудничества и только ряд из них некоторые непосредственно касаются которые недавно произошли и нашей совместной антитеррористической деятельности yesterday the north Atlantic treaty организация declared that the attack on, the United States of America on the 11th of September should be taken as an attack on all other 18 NATO allies. Только вчера все 19 членов uh, Североатлантического Совета еще раз подтвердили, что события, которые произошли 11 сентября то есть, нападение, террористическое нападение на Соединенные Штаты Америки рассматривается как нападение на все остальные, остальные 18 членов НАТО. на Удар, нанесенный в, самом, в самое сердце Соединенных Штатов, это не только удар в сердце всей НАТО, это удар, нанесенный против наших общих ценностей, ценности, ценностей, которые мы разделяем с Россией и с другими странами. Хочу подтвердить, что в центре нашего обсуждения, конечно, была террористическая угроза, но мы вышли далеко за рамки этой проблемы и говорили о всем комплексе отношений между Россией и НАТО. Должен сказать, что беседа была очень откровенной, предметной. Мы говорили и о ситуациях в различных регионах мира, и о путях развития взаимоотношений между Российской Федерацией и Россией. I must say that the discussion was very frank and, frank and work, uh, very uh, concrete. We discussed uh, the developments in different regions of the world and also the development of relations uh, in the partnership and uh, uh, intercourse between NATO and uh, Russia. We've uh, accumulated a wealth of, of experience и я полагаю, что мы могли бы подумать о развитии отношений как минимум по двум направлениям. Это в кооперации в чисто политической сфере и в расширении нашего сотрудничества в борьбе с терроризмом господин генеральный секретарь не упомянул об этом но думаю что большое секрета я не выдам а если скажу что господин генеральный секретарь выступил с инициативой создать рабочий орган который бы рассмотрел возможность Uh, расширения, углубления и изменения качественных отношений между Россией и НАТО. And the uh, Secretary General об mention it, but I don't think that I would divulge any secrets here by mentioning that the Secretary General of NATO proposed uh, setting up a special working body to examine the dimensions political, operational and Of the qualitative changes of the relationship between Russia and NATO, I find this proposal extremely good, uh, businesslike, and we support it. Thank you. I have a question for President Putin. Um, this morning, the American administration has submitted a, a list of uh, requests to all members of. Uh, мы знаем, что э, Соединенные Штаты э, составили список просьб или запросов всем членам НАТО в том, что касается борьбы с международным терроризмом. Э, зн знаете ли вы о содержании этого списка, обращался ли он, ли он к вам, и как вы можете прокомментировать этот факт? Я думаю, что в рамках союзнической организации, которая является НАТО, и в рамках активизации статьи 5 договора это вполне естественное обращение одной из стран альянса к своей организации. И вполне естественно также, что этот список вопросов был направлен именно в НАТО, а не в Россию, поскольку Россия, как вы знаете, членом НАТО не является. Sent, Russia Russia Но содержание этого списка проблем, вопросов нам известно. Но мы знаем, что это за список проблем. Для России из этого никто секрета не делал. No secret, uh, uh, Обмен информацией по интересующим нас проблемам в той сфере, которую вы затронули, осуществляется между Россией и Соединенными Штатами на двусторонней основе. Uh, in the area that you've mentioned is underway as, as we speak between Russia and the United States on a bilateral basis. At the political level we are extremely satisfied with the way things develop Господин Президент, неделю назад, выступая в Бундестаге, э, вы говорили о необходимости начать строить э, партнерские отношения между странами не столько на провозглашаемых, сколько на реальных принципах э, открытости, равенства и взаимоуважения. Услышал ли ваш призыв? Хотелось бы узнать мнение Рубертина на этот счет тоже. И второй вопрос: ваше отношение к расширению НАТО? Uh, Mr. President, in your uh, recent uh, speech in Bundestag, you said that you want that our, your relationship with NATO be built not on declarations, but on the partnership, equality and mutual respect. Uh, uh, and we would like also я начну со второй части вопроса. Я только что отвечал на такой же вопрос, отвечая, по-моему, на Отвечал, по-моему, на вопрос корреспондента МОНД на uh, пресс-конференции, которая недавно состоялась в рамках нашей встречи с Европейским сообществом. Uh, recall, uh, Наша позиция по вопросу это в принципе, известна, и никаких изменений здесь нет. Мы конечно говорили сегодня об этом мы с господином генеральным Of course we discussed it with the Secretary General of NATO. И в свете последних событий думаю, что для всех должно быть ясно, очевидно и понятно следующая обстоятельность. And in the light of recent Uh, the following, uh, the following uh, considerations should be absolutely clear, clear cut for everyone. Допустим, расширение. НАТО. For example, the NATO enlargement will, will take place. Будут приняты в эту организацию новые члены. Some new members will be adopted into that organization. Чью безопасность это лучше. Whose security will that action enhance? Какая страна Европы станет безопаснее? Какая страна мира станет чувствовать себя... И граждане какой страны мира почувствуют себя после этого в большей безопасности? Поезжайте в Берлин на улицу или в Париж, или в какую-то другую европейскую столицу и спросите человека на улице от решения НАТО, он будет себя чувствовать в безопасности от террористических угроз? Такого масштаба и такого характера, с которым мы столкнулись в Нью-Йорке и Вашингтоне, или нет? Ответ будет очевидным – нет. Если вы идите в Париже или в и спросите человека на улице, если он или она чувствовать себя более безопасным после такой экспансии НАТО, и обслуживания НАТО, и если этот человек из улицы чувствовать себя терроризма, Uh, the answer most probably will be no. Но мне кажется, что мы должны выйти из этой логики, когда проблема расширения uh, у нас постоянно возобновляет какую-то uh, какую дискуссию деструктивного характера между Россией и Натой, нужно уйти от этой логики. И здесь я хочу перейти к ответу на первую часть вашего вопроса. This, uh, like to, uh, Услышали uh, ли западные лидеры наши сигналы о готовности к более тесному сотрудничеству с нами? Uh, signals, uh, our, uh, У нас такое чувство, что да, эти сигналы услышаны. Мы посмотрим, конечно, должны будем посмотреть, как все реализуется в практической плоскости. We'll have terms. Но мне известна позиция президента Соединенных Штатов, который. Ее достаточно ясно высказал. И мы чувствуем, э, чувствуем в изменении подходов западного сообщества Соединенных Штатов после ясных сигналов со стороны президента Соединенных Штатов по изменению, необходимости изменения характера отношений между Россией, Штатами и всем западным сообществом. Мы чувствуем, что проис... начинают происходить практические изменения в качестве наших отношений. And we've felt clear changes in the position and the attitude of uh, the President Bush which was made uh, publicly and in no uncertain terms and we also feel the change in the attitude and the in the outlook of all the uh, Western partners and Western community Uh, after the united States president has made his new position and new vision known and we believe that things are moving towards the qualitative changes of our relationship. примерно то же самое могу констатировать после встречи с, uh, с европейским сообществом uh, approximately the same feeling I've, uh, gathered from my meetings with my partners in the european union И... То практическое предложение, которое сегодня было сделано и сформулировано генеральным секретарем НАТО, подтверждает uh, это же обстоятельство говоря о том, что и в НАТО. Uh, НАТО готовы к расширению и изменению качества отношений с Российской Федерацией. And the я represent, represent yet another testimony that NATO is also prepared to change the quality of our partnership of our interaction. We are ready for this. Thank you. I agree with the President that uh, there will be an enlargement of, of NATO next Президент Путин о том, что действительно предполагается расширение НАТО. Но на сегодняшний день не было принято никакого решения в отношении этого расширения. На сегодняшний день предложение о вступлении от России не поступило. Но имеется очень серьезное партнерство, которое углубляется, расширяется и становится все более значимым. У каждого государства есть суверенное право выбирать собственные условия для обеспечения безопасности. У России точно такие же права was about how we increase the quality of the, the unique uh, and special partnership that NATO has with Russia and how to make it work better in the interests not only of NATO and Russia uh, but of the wider Euro-Atlantic community as well. На сегодняшний же день мы обсуждаем то, как улучшить качество наших отношений, как углубить, углубить их и тем самым сделать мир более безопасным для России и для НАТО и для всего человечества. НАТО не в каких-либо в based on a, a grown-up attitude to the common problems that we face. That is what we discussed today, and that is the way we will take forward the NATO-Russia relationship. NATO не not looking to create new limiting lines and divide the people. On the other hand, we want to build our relations on deep respect each other. Есть масса вопросов, которые мы можем решать совместно, и именно они и решение этих вопросов поведут нас дальше в нашем совместном сотрудничестве. Спасибо